Всем привет! Сегодня будем с вами делать творожный крем для выравнивания торта. Это один из самых классических рецептов. Есть еще у меня в загашнике рецепты с какао маслом, с белым шоколадом. С белым шоколадом один из них я уже давала, который можно выровнять. Но этот тортик получается эконом-вариантом и один из тех рецептов, который можно идеально выровнять тортик. И он хорошо у вас переживет транспортировку. Для начала начинаю сбивать сливочное масло комнатной температуры с сахарной пудрой. Взбиваю минут 7-10 в миксере до увеличения в объеме и хорошего посветления масла. Оно должно стать у вас практически белым, для того, чтобы не искажать цвет вашего тортика. Вот такое вот количество масла получилось. У меня здесь на полторы порции я делала. Теперь смешиваю творог и Смешиваю сгущенку. Также я буду окрашивать сухим пищевым красителем, он у меня не жирорастворимый. поэтому во время того, как я буду пробивать блендером творог до однородной массы вместе со сгущенкой, я добавила именно сухой, и вот сейчас добавляю гелевый краситель, чтобы они у меня хорошо окрасились, так как, повторюсь, они у меня нежирорастворимые, а в твороге есть жидкость, и поэтому они здесь хорошо разойдутся. И мне, собственно, нужно окрасить будет все количество крема. Если вам этого делать не нужно, конечно, можно окрасить и частями, и уже после соединения с маслом. Вот, собственно, и все. После того, как масло у нас стало однородной, добавлю творог должен был быть со сгущенкой тоже комнатной температуры. Иначе масло может расслоиться. Оно все должно быть одинаковой температуры у вас. И аккуратненько перемешиваю лопаткой. Если вы будете делать сильно огромную порцию и долго перемешивать, масса может немножечко расслоиться. Поэтому не делайте огромные порции. У меня здесь полторы порции на тортик диаметром 24 сантиметра. Этого вполне достаточно. Даже еще и осталось немножко. Остатки этого крема можно потом добавить в пирожную картошку для выравнивания, допустим, ваших тортиков. Выкладываю практически весь крем на торт и разравниваю его вначале поверху, скатывая лишний, лишний крем на бока и потом уже буду его подравнивать боковушки вы видите наношу я на слегка покрытый ганашем тортик для того чтобы тортик было лучше транспортировать и у нас просто было плюс 30 вначале вот просто шпателем утрамбовываю во все дырочки во все промежутки где у меня крема нету, а потом уже идеально провожу добиваясь нужное нужно количество мне крема в данном месте Буду делать такую себе розовую такую полосочку с разводами внизу. На этот крем прекрасно можно сделать акварельные маски. Единственное, сам тортик потом просто поставьте в холодильник до нанесения мазков до полчасика, либо на минут на 10 в морозилку, чтобы сам вершок у вас схватился, и потом прекрасно вы нанесете акварельные маски. В общем, сейчас делаю такую полосочку и теперь хочу сделать именно как красителем такую полосочку, чтобы у меня был неравномерный цвет, а как полосочки такие. Поэтому макаю просто в гелевый краситель зубочистку и ставлю точечки по тому месту, где хочу, чтобы у меня была полосочка. И потом обратно провожу шпателем, чтобы получить именно вот такие вот красивые разводы. И уже потом подравниваю. Там, где мне нравится. В общем, рецепт этот очень прост. Я думаю, он получится даже у новичков. Поэтому дерзайте, и будет у вас красивый и вкусный торт. А с вами, как всегда, был Кекс. Не забывайте поставить палец вверх. До новых встреч! Пока-пока!